Находите в поисках простого варианта для выпечки, тогда не проходите мимо и обратите внимание на этот рецепт приготовления быстрого пирога с бананами и взбитыми сливками. Если вы хотите побаловать себя и близких сладеньким, тогда этот простой рецепт быстрого пирога с бананами будет в самый раз, хрустящий корж, нежная начинка. А перед подачей еще можно дополнить пирог взбитыми сливками, очень аппетитно и вкусно, обязательно понравится и взрослым, и детям. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. Для приготовления теста в чашу блендера отправьте просеянную муку, дрожжи, холодное сливочное масло, желток, соль и сахар. Использование в рецепт приготовления быстрого пирога с бананами техники еще больше облегчает процесс. 2. Взбейте до однородности, а затем добавьте теплое молоко. 3. еще раз взбейте, а затем переложите на рабочую поверхность, присыпанную мукой. 4. по мере необходимости подсыпайте муку, чтобы замесить однородное и мягкое тесто, уберите его в холодильник на несколько минут. Подписавшимся, больше вкусности. 5. теперь можно заняться начинкой, в блендер выложите кусочки банана и добавьте готовый заварной крем, Сбейте до однородности. При желании дополнить этот простой рецепт быстрого пирога с бананами можно соком лимона, например. 6. Тесто раскатайте и выложите в форму. 7. Вылейте сверху начинку и отправьте форму в разогретую духовку на 35-40 минут. 8. Когда наш быстрый пирог с бананами в домашних условиях готов, его можно дополнить взбитыми сливками и кусочками банана. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. А теперь ингредиенты. Банан, 2 штуки. мука 160 грамм. Дрожжи, 10 грамм. Молоко, 60 миллилитров. Сливочное масло, 40 грамм. Взбитые сливки, 120 грамм. По желанию. сахар, 2-3 столовые ложек, соль, 1 щепотка, желток, 1 штука, заварной крем, 200 грамм, или сгущенка. Количество порций, 6. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Удачного дня!